привет друзья сегодня мы будем делать чебуреки мы вчера пришли с огорода я говорю фарш купила мама давайте я вас побалую чебуреками сегодня у нас суббота так как выходной как у всех людей Ну, у меня естественно не выходной мне надо будет идти в огород из-за чего я начала утром делать вчера легла 8 часов вечера проснулась а, около трех утра Поставила заварное тесто без молока. Вот такое оно хорошее, пышное получилось. Добавила меньше 100 грамм сливочного масла. Сколько у меня в холодильнике было? Два яйца домашних. Затем соль, сахар и кипяточек. Тесто отдохнуло у меня больше 40 минут. Очень хорошо ему. Тесто такое хорошее, красивое. Приятно. Так, подготовила фарш, фарш, лук накоршила мелко, затем поперчила, посолила, как обычно. Так, рабочий стол смазала маслом, так как у нас будут сегодня чебуреки, их нельзя будет, тесто нельзя, ну, короче, мукой смешивать, так как, а мука быстро пригорает на масле и масло будет горчить и будет темное. и Некрасивые будут у нас пирожки. Так, катаем такие шарики. Естественно, ну, тигруля, тигруля, аминка спит, вот тигруля мне мешает. Это хулиган, это вообще мальчик-хулиган. Так, иди, я тебя сейчас выкину, вот так мурлочит потом. так у нас Барсик живет у моей знакомой, у него дети подобрали. Он бегал же за нами, мы в магазин зашли и куда-то потерялся. Мы его искали, естественно. Он под прилавок, он там лежал у нее, и Ольга подобрала. Ну что, я думаю, куда их забирать буду? Дети уже приютили. Ладно, у нас два кота было, вон есть. Не ему Смотрите, стол лежит, потому что я с маслом мазала. Не бойтесь стол смазать маслом, так как масло можно вымыть, оттереть. Берем губочку, добавляем моющее средство и замечательно отходит это все. Так, я тебя выкину сейчас. Вот так Подготовим вот такие шарики. Это любой сможет сделать, так как. В детском садике, в школе лепим же из пластилина. Так что вот такие шарики. То же самое, только естественно. Давай-ка пошел. Чай обязательно у меня должен стоять рядом так ложку к фаршу и вилочку чтобы прижимать чебурешки так хотела тесто снять как я ставлю Это что то что-то спонтанно так быстро быстро сделала поставила потом посуду порнула то все так глоточек делаю потому что допинг люблю чай особенно когда он горячий и раскатываем раскатываем смотрю у некоторых вот смотрите тесто не прилипает замечательно катается замечательно очень хорошо смотрела как-то видео в ну, ютубе тоже и там ну, показывает интересно интересно смотреть раскатывать тесто на чебуреке там на чего нибудь да и вырезают с тарелочкой эти зачем я думаю ну зачем вот эти колобочки они и так будут круглые ты можешь формировать сама как какой тебе надо вот. большие не будут делать зачем надо большие более детки конфетки дети все спят можно подготовиться Проснуться к пирогам. Хочу в теплицу закончить сегодня. У меня в теплице кошмар. Там, короче, все заросло. Помидоры висят. Уже потянули. Ветки тянут, ломаются. Ужас. Я потом засниму, покажу вам. Я помню, знаете, друзья, что... Я вот люблю, когда готовишь, и... Воспоминания нахлынуют, особенно из детства, когда ну вот, родной отец у меня был, жил, мы же жили с мамой в Туркменистане, с ним я же туркменка по национальности, и полумарийка, полутуркменка. Так вот, вот смотрите, пирожки делаем, выдавливаем весь воздух вот этот. То есть чебурек наш готов. Чебурек мы чебурек. И жили в Туркменистане. Жили туда-сюда, мотались. С мамой делаем такие узоры. Получается очень. Они заодно придавливаются еще раз. Ну, короче, вот. Я ведь начинаю с одного, и потом у меня переход начинается быстро разговорный. Ну, вот Будем жарить. Ну, пока я подготовлю все, чтобы быстро-быстро все это сделать красиво. И, ну что, катались мы туда-сюда. Помню с детства, когда у меня папа работал на ЗИЛе, даже ЗИЛ машины помню. номер 88-81, его на номер был ЗИЛ. Катались везде. Я помню вот за Торфом мы ездили по всей республике. Он ездил потом в Туркменистан на машине на КамАЗе, здесь многие мужики его помнят, которые с ним работали. Он у меня не пьющий был, не курящий. Мужики собираются там, говорят, или зарплаты, или что, или за, с, это, праздники. он говорит дает денежку. Ну что, мужики, говорят, вот вам денежка. Сам, говорит, домой уходил. И все. А я помню, придет так с работы, чай сделает, крепкий, не знаю, крепкий, не крепкий, короче, ну чай, факт, помню. Возьмем газету так перед собой, и сидит, читает, И нельзя было нам крикнуть детям, нельзя, то что, попробуй только, громкий голос или что там, хныканье, не было очень строго, но папа нас никогда не ругал, очень. Он нас любил, особенно меня. Он всегда говорил, моя любимая дочка, моя красотка, моя красавица. Я-то похожа на них, темненькая такая же. Вот, он меня очень любил. Я была очень послушной девочкой в детстве. Меня как посадят, как пешкой сижу, под... мамка рассказывала. слушаю, там разговор, разговариваю взрослый а я сижу уши грею, уши грею сижу, кошмар. Потом еще помню, папа приезжает у нас, ну там с командировки там, да, ездил себе в Туркменистан, я помню, а здесь с мужиками. Поселка наша на Камазе привезут арбузов, дынь, виноград. Короче, всего полно. А чё, папа дает мне тарелку, неси к соседям. Узелька понесла к соседям. А я дружила на втором этаже с девочками. У нас там три девочки были, соседки. Я с ними очень дружила. Я несу только к ним. Ну и всё, друзья готовила я на сегодня чебуреков рублей на тысячи полторы наверно если у нас стоит 45 рублей один чебурек вот они у меня здесь не знаю сколько не считала короче много вот сейчас поставлю на стол салфетки чтобы не бегали никуда затем вот эти бумажные -то. Чебуреки для них, для детей готовы. Время 6 утра. Я управилась, сготовила все, слава Богу. Теперь я могу в огороде поработать, друзья. Так как кушать есть, к вечеру, наверное, супец какой-нибудь сварим. Ну, посмотрим, видно будет. <как> Даренька проснулась была, что-то полежала там, разговаривала сама собой и уснула. Так что, друзья, в принципе, ушло у меня час-полтора на эти чебуреки. И всего лишь-то готовьте с удовольствием и с любовью. И быстро всего у вас получится. И обязательно без настроения не готовьте. Особенно пироги, они этого не любят. И настроение должно присутствовать хорошее, замечательное. С любовью ко всему этому относиться вот и пироги будут вкусные вкусные и ваши детки и ваши родственники родители мужья может это кто-то у нам готовят они будут просто в кайфе от этого так что <coughs> настроение всегда должно присутствовать при этом при том что вы готовите пироги вот. Ну, я думаю, что у меня сегодня хороший день будет. Намечается. Потому что тесто готово, Хорошее было. Так, давайте я вам покажу, какие снутри они у меня получились. М -м -м -м. Вот они. Готовенькие. Все прожаренные. Очень хорошенькие. Конечно, я с утра не хочу так кушать. Пускай лишь это. Что-то неохота кушать. Наготовишься, а потом вот так, вот ничего неохота кушать. Так, теперь пойду в хозяйство покормлю. Пока-пока. Буду снимать в огороде.